всем привет сегодня у меня в гостях павел репин это эксперт по недвижимости и многие его знают как беспристрастного от... разоблачителя разоблачителя недвижимости и сегодня с ним мы будем разбирать очередной жилой комплекс от атомстрой комплекса паша ты готов да я готов поехали Сегодня с Пашей мы будем разбирать жилой комплекс «Народные кварталы», что строит атомстройкомплекс на Уралмаше, город Екатеринбург. А причиной того стало следующее. Я вам сейчас прямо зачитаю текст, который опубликовал директор агентства недвижимости «Атомстройкомплекс» Данил Кузнецов. Читаем. «Народные кварталы – это пример того, каким должно быть народное жилье не с точки зрения цены, а с точки зрения комфорта моя любимая тема комфорт мы стремимся к тому чтобы каждый житель екатеринбурга несмотря на свой уровень дохода смог жить в соответствии со своими ожиданиями и желаниями а не идти на компромисс так выпьем за то чтобы наши желания всегда совпадали с нашими возможностями вот так вот ни много ни мало Итак, первое это локация Давайте поговорим о том, где находится этот дом, потому что это первый параметр, по которому люди, в общем-то, подбирают себе жилье. Мы посмотрели с тобой буклет, мы посмотрели с тобой, где это находится. В общем-то, это э, задворки улицы Бакинских комиссаров. Правильно я понимаю? Как бы расселение частного сектора идет, когда-то это, может быть, и центр будет, но на сегодняшний день, да, Нет. это... Жилой комплекс находится чуть ли не посередине частного сектора. Прокомментируй, пожалуйста, вообще, какова там инфраструктура, где это находится и, и как это с точки зрения людей, которые купят там квартиру. Слушайте, ну, надо понимать, что локация Уралмаш, она уникальна для города. То есть э, люди, которые любят Уралмаш они его просто любят. Ну, безусловно, там достаточное количество школ, достаточное количество детских садов, есть там академия спорта, да, вокруг и так далее. Но люди выбирают Уралмаш, просто они родились на Уралмаше, и вот переезжать никуда не хотят, как показывает практика. Поэтому относительно других районов я даже сравнивать не буду. Для вот расположения Уралмаша это неплохая локация, рядом там те же новые дома, которые строил Атом, там Ударник и так далее, да, и более старые дома. И, ну, главный минус – Уралмаш у нас известен метро, uh -huh. а до метро здесь почти два километра. Это если по прямой мерить, а если пикулями идти, то еще больше. Ну, не пикулями, <с а по улицам, потому что сквозь дворы ты не пойдешь. Да. Лично я замерял два с половиной километра от жилого комплекса Народные кварталы до станции метро которая около Зарина. Ну, то есть по московским меркам, наверное, это рядом с метро. По Екатеринбургу все-таки? Ну, полчаса да. пешком. Да, да, да. Это в лучшем случае. Да. да. Застройщик утверждает, что до парка Победы пять минут пешком. Опять же по линейке. По линейке, да. Мы понимаем, что там частный сектор. Мы понимаем, что как бы, у нас дороги не европейские, да, вот эти бульварчики, где ты прогуливаешься ты вряд ли там будешь идти со скоростью там даже 4 км в час Я предлагаю эту ситуацию проверить, чтобы не быть голословными И просто сходить и проверить Вообще хорошо, что он есть. Он, в принципе, относительно недалеко. До него действительно можно дойти пешком. Но ну, каждый сам для себя будет выбирать, удобно это или нет. Безусловно. Тут же есть еще позиционирование, что у, народного, у народных кварталов есть свой бульвар. Вот с этой вот э, желтой линией Там, может, покажешь, покажешь на рендерах и, и его застройщик маркетингово называют Это дворовая часть на, В уровне первого этажа Потому что сам двор на стилобате Ну, это понятно, что вряд ли это превратится В какую-то реально прогулочную историю То есть это просто протяженностью от улицы до улицы Не думаю, что мамы с колясками удовлетворятся этим вот участком Ну, Понял. потому что он буквально шириной С ширину Ну, всего, да, всего жилого То есть там получается, ну, сколько метров 300 то есть вот это весь бульвар ну да ну грубо говоря они назвали бульваром придомовую территорию которую они и так обязаны облагородить да а то есть можно сказать что локация неплохая то есть старый уралмаш инфраструктура вся есть детские сады школы поликлиники больницы парк транспорт то есть это все есть в принципе оттуда добраться в любую точку города проблемы нет ну трамвай вот. он ходит как бы в любую ли точку города, понятно, что на ЖБИ, скорее всего, там, ну, вряд ли ты поедешь. И, в принципе, там жить самодостаточно можно. <свят> да, да. Ну, Ромаш, он всегда этим славился, то есть это такой мини-город в городе. Супер. Тогда мы переходим к второй части. Давай поговорим про сам жилой комплекс, что он из себя представляет, из каких материалов он построен, вообще, насколько он хорош, насколько он современен и отвечает вообще современным требованиям жилья. Прежде чем я дам слово Паше, а он уже прямо ему не терпится, он уже он уже прям вот хочет, вот да. значит я считаю, что а, вот сейчас компания Брусника а, дала такой хороший пендель в хорошем смысле всем застройщикам, все смотрят и все пытаются сделать что-то подобное, то есть концепция строительства поменялась в корне. Например, тот же Атомстройкомплекс строил жилые дома прямо непосредственно по линии Бакинских комиссаров, буквально несколько лет назад сдавались эти дома, и это совершенно другая концепция и подход к жилью. Это просто продается квартира, в которую ты попадаешь через подъезд. Yeah. Все. А здесь тебе, пожалуйста, и общественные территории с дву, э, двух уровней светом, да. И здесь тебе э, безбарьерная среда, то есть вы выходите на улицу без ступенек. И здесь тебе хранение для велосипедов, и, и хранение для колясок и у тебя двор без машин короче говоря совершенно другая история и другой подход и сервисный лифт и... разделение потоков грузовая машина и строители поднимаются только по сервисному лифту и не пересекаются с лифтом и лестницей где уже жители пользуются домом это офигенный плюс но всегда есть какие-нибудь но то есть первое Дом принципиально новый, подход принципиально новый, то есть, вообще, концепция строительства новая. И они к этому вот подходят, строят. Но наверняка у тебя есть что сказать по этому поводу. Во-первых, как бы там сервисному лифту условно, да, ну и вот этому разделению потоков, разные входы, ему, мне кажется, уже года три у других состройщиков там принц, брусника и так далее. У атома, на мой взгляд, просто махина такая. Я же ну, был в рядах, да, там вот это вот некоммерческое партнерство все завязаны друг на друга. Касательно концепции, безусловно, на фоне прошлого атома. Она топчик. Но на фоне текущих застройщиков это там, ну, двухлетняя давно, Знаете, как из Москвы до Екатеринбурга два года она стоит, так, так до Атома с запозданием в два года относительно других застройщиков доходят какие-то тренды. Классно, что они их внедряют. То есть здесь вопросов нет, кому это ценно, кому это важно, кому это нужно. Тот, как бы, безусловно, там уже не будет рассматривать дома Атома, там, построенные там, лет пять назад. Будет, там, если он лоялен к бренду застройщика, заходить на эти дома. Касательно технологии, как раз, несмотря на то, что вот, это тоже же меняющаяся история, то есть там вот этот блок появляется у атома руки связаны потому что вот везде стали строить из паракама а у них блин в березовский симат завод целый который изготавливает их силикатный кирпич и собственно говоря извиняйте ребята технологии технологиями а мощности производственно загружать нужно поэтому с точки зрения вот строительства вентиляционные каналы свое вот перегородки наружные стены облицовочный кирпич все осталось на уровне пятилетней давности ну, вот вот я то, что почитал здесь, да, вот в буклете написано «Все, пятилетняя давность». А, ну, хорошо, все, что касается кирпича, может быть, это и неплохо? А, безусловно, как бы у Атома это известная история, да, то есть облицовочные фасады лучше, чем Макрятина, хотя мокрую штукатурку Атом вставил, да, вот как раз там 27-этажный дом, сократив даже стив в визуальном восприятии, как они считают. Ну, ну долговечнее, да. С точки зрения все-таки современного подхода, там, ну, опять же, это все индивидуально сугубо. Но кто-то считает, что газоблок это ну, менее экологично, чем паракам, да, тем более, чем там, кирпич, теплоэффективность и так далее. То есть материалы-то идут вперед, но у атома есть своя завязка. У них свои двери, свои окна и все такое. То есть, вот от этого никуда не уйти вот такой махиника как атом. Поэтому рассчитывать на какие-то суперинновационные материалы. Нет. Рассчитывать на то, что ребята, слава богу, пару лет спустя доработают свою концепцию до какой-то соответствующей времени, это здорово. Это спасибо. А вопрос в связи с этим. Атомстройкомплекс строит из своих материалов То есть они стараются занести на стройку полностью все свои материалы Ты только что об этом сказал да. Двери, трубы, провода, окна, все, они все изготавливают сами Ну или стараются все сами изготовить Простого покупателя интересует скорее всего вот такой вопрос а, Ну и что, что он сам из своих материалов все это заносит и строит а, а может это и хорошо, может это и лучше Так это хорошо или нет? Каждому свое то есть с точки зрения отработанности технологий годами, да, хорошо. С точки зрения э, Вследования в ногу со временем, это Отсталость. Все mm. их двери, все их окна Ну, то есть, кто-то шуко ставит, да А там профи вряд ли шуко Изготовит, да. То есть, да, ты можешь рассчитывать На тот уровень, который там есть и годами Формировался. Но, как бы Как показывает там практика СМИ Да, есть там, нарекания даже Вот на эту отработанную технологию. Там, вудс Там, продувание, вся вот эта вот история. Очень много Всего этого. Про там, безусловно, застройщик строит Много, поэтому много и этого шума, да Что из-за этого, там, конкуренты, там, ну, это вот другая история но в целом это есть на мой взгляд там девелопмент э, все-таки уходит далеко вперед в том числе и с точки зрения материалов и атому за ним просто никогда не поспеть за счет вот этой структуры некоммерческого партнерства ну, может быть, и хорошо, потому что квартиры у атом стройкомплекса стоят, в общем-то, таких денег, которые, на которые можно обратить внимание и подумать о покупке этого жилья, в общем, мне так кажется Скажем так, если мы сейчас говорим про конкретно народные кварталы, да, я вчера проанализировал, то есть там сравнивать с какими нибудь принципами недвижимости, который вот всегда пытается следовать много со временем по концепциям Ну, конечно, там, переплачивать за принцип не каждый готов, да, за все эти там холлы, реально холлы, не то что двух уровней цвета Атома а уже есть там примерки у принципа реализованных холлов, похожих на гостиницу. У атома этого, к, к счастью или к сожалению, просто нет на сегодняшний день. Все, что атом пытался делать бизнесом, это страшная история. То есть, я вот вспоминаю ЖК-апельсин. Я там продавал седьмой подъезд, который не пытаюсь сделать ногу со временем. И там детская комната, там даже вот дощечка вот эта, мел мелки разложены, но только заперты, потому что у К не знает, как это обслуживать. Вот построили, потому что тренд, и все. А, то есть, ты хочешь сказать, что вот та новая концепция жилого комплекса, народные кварталы, про которые мы. Мы сейчас говорим. Это эксперимент для атома, и такого они еще не строили. Я думаю, что новопарк какой-то последователь в этом вопросе, ну, который на широкой речке построил атом. Но в целом, как бы, это стремление следовать тенденциям development, но с запозданием на пару-тройку лет. Молодцы, что как бы через эту махину протащили изменения. Я уже сказал, что они во многом похожи на бруснику, и они ее копируют. То есть это а, территории, это мопы. Просто они показательные брусники, большие и так далее. Но, а, черт возьми, Почему же нельзя найти нормальных архитекторов, да, которые бы сделали нормальную архитектуру? Потому что лично для меня, сейчас Паша свое слово скажет, лично для меня, та архитектура, которая получилась, но ну, знаете, можно поставить несколько коробок из-под бытовой техники, ну, вот рядом, нарисовать фломастером прямоугольники, типа окошки, и получится вот нечто похожее. Но, тем не менее, тем не менее, значит, что они пишут про свое оформление фасадов? Нижняя часть фасада, Комплекс облицован силикатным кирпичом темных оттенков по специально созданным паттернам. А все, что сверху, это белый кирпич и штукатурка. Таким образом, создается архитектурная среда, дружественная человеку. Визуально дома воспринимаются как пяти этажные 27 этажей секция. Ты не видишь просто все, что уходит в небо. Вот. А все, что выше, растворяется. Плюс на уровне первого этажа выполнена кирпичная кладка под клинкер, которая еще больше усиливает внимание к нижней чаще за счет выступающих кирпичей. Ну, маркетологу мой отдельный респект за идеей, которые ты протащил. Этот буклет. Я, я, я не скажу, что это похож на бруснику. Да? На мой взгляд, вот то, что сейчас это строится, это там, все, что на, ну, набрали с разных сторон. То есть там стелобатный двор это там тен да реализован там в сказке в руси сейчас проектируется и так далее Фасад, но ну, они вынуждены еще раз за технологию оставить свой. Вот эта вот э, линия с бульваром, мне кажется, вполне там похожа на меридиан, который там тоже самое позиционируется с линией бульвара. Ну, как бы, ребята меняются относительно себя в лучшую сторону. А там никогда не сравнивал себя с другими застройщиками. Он, слава богу, что он старается быть лучше, чем сам вчера. Все. Вот резюмируя там, его архитектуру и его отделки места общего пользования. По планировкам, ну, тут, как бы. Ну, это отдельная история да. завершая вопрос по поводу того а что это вообще такое и что это из себя представляет мы подошли к следующему то есть атомстрой комплекс становится лучше чем он сам есть и делает более лучший продукт чем делал раньше по концепции ну и в том числе пытается современ... соответствовать современным стандартам с опозданием вот и все второе как он это реализовывает конечно это могло бы быть лучше <кью> и с точки зрения архитектуры и с точки зрения дизайна и с точки зрения материалов что касается архитектуры Туры. Ну, я вот лично свое мнение уже сказал. Напишите в комментариях, пожалуйста, вы, дорогие зрители, как вам кажется. Я, по, лично мне, так это наставленные коробки. Это такой вот опять человек, в котором много-много всех, 27 этажей. Это ну, никогда не было э, дружественной средой для человека. Ну, то есть это вот такая... Остальные размываются, мы же вы с тобой выяснили. А, не размываем. 6-7 этажей, а остальное. Да. Все. Но, видимо, сейчас не уйти от этого э, а, современного да. веяния э, строительства, а то есть только да. будет больше и выше. Но, тем не менее, то есть, здесь, конечно, не, странно говорить о, о какой-то человечности. Материалы. Хорошо это или плохо судить вам я например слышал такое мнение от отделочников которые занимались ремонтом и отделкой в домах атомстройкомплекса, которые стоят прямо перед этим жилым комплексом по бокинских комиссаров мы там просто делали ремонт и в частности сантехник очень ругался на трубы атомовские потому что они не того сечения не того диаметра у них не те хомуты эти хомуты начинают расширяться сужаться просто по законам физики из-за того что там течет горячая вода, она то горячая, то течет, то не течет, соответственно расширяется, сужается и вот эти муфты разбалтываются и поменять их невозможно, потому что это только завод атомовский, но это мнение вот сантехника. Короче говоря, есть вопросы к вот этим вот нестандартным материалам. У них же даже двери нестандартные. У да. них все не стандартные. Вот размеры дверей нестандартные. Захочешь купить в магазине дверь, она у тебя не подходит в размер атомовский Насчет а -а -а. размеров, честно говоря, не вникал, но как бы они своего производства уникального. Лично я, например, с чем сталкивался. Это розетка, которая установлена а -а -а. в перегородку с двух сторон, а дырка просто насквозь высверлена. Ну вот просто сэкономили, ну, как бы, также же удобнее, быстрее. Ничего, что звук сквозь нее проникает, но зато быстрее. Вот это атом. Да. Вот прям, да. не убавить, не прибавить. Да, вот это атомстройкомплекс. Зато, зато, как нам говорит э, господин Кузнецов, несмотря на свой уровень дохода, каждый житель Екатеринбурга смог бы жить в соответствии со своими ожиданиями. Обращаюсь к зрителям, вы ожидаете, что ваша квартира будет 21 метр квадратный? Квартира, не комната, не гостиная, а вся квартира. И вот теперь мы подходим к следующей теме. Это как раз квартира сама непосредственно вот как она есть а это ну планировка как вы понимаете то есть мы смотрим на них сверху смотрим сколько комнат сколько они квадратных метров И я чувствую что паши есть что сказать по этому поводу не, но ну, здесь стоит сказать, что там есть в первую очередь да, народных кварталов И там нарезка, мы, мы нарезка из этажа еще наверное, должны вернуться, прежде чем в планировку заглянуть Она более такая щадящая, семейная, там, народная, как угодно назовите Там 5-7 квартир На этаже Да, а, и нет вот этих вот уважаемых вагончиков, камер, как угодно их назовите По 21-22 по квадрата, в этой секции их нет Ну, наверное, поэтому ее, собственно говоря, и раскупили То, что сдается в начале 23 -го года, там вот эта вот история 17 квартир, пусть их разделенных на блоки четыре лифта там и как бы вот эти вот рядом три студии по 20 квадратов. То есть, ну, в общем, что, что сказать? Вот такая экономика проекта. То есть ты там строишь какую-то девятиэтажную секцию по 5 квартир, у тебя туда заезжают семенины, а потом где-то там на отдалении можно построить вот такой вот камерный дом, назовем его, с разными планировками. Я не знаю, ну, есть такие люди, как показывают практика, у любого застройщика это там, такие нарезки появляются, и это сверхмажинальная история, то есть 100 тысяч метров квадратных, да, например, на Уралмаше за эту студию. Это как бы такая история. Вот. Но, на мой взгляд, это сказывается на том, том самом комфорте среды, про который говорит Даниил Павлович. Комфорт, а комфорте среды. Просто там, речь идет о том что э, большое количество людей будет проживать в этом доме. Ну, то есть, и, и либо эта семья живет в трешке, три э, человека, четыре человека, либо это студия, в которой один-два человека, которая будет сдаваться. Вот ключевой, да. Э, и, соответственно, туда будут заезжать непонятные люди, которым, в общем-то, плевать на двор и на дом, э, потому что это не их. Они живут временно, соответственно, отношение как к временному. И получается, что вот этот дом становится Таким притяжением вот этих вот <смех> Людей, которые будут Ну как-то неблагоприятно сказываться На общую обстановку Просто больше вероятность, что такие люди появятся На самом деле их в трехкомнатную квартиру В любом районе может заехать какой-то абсолютный человек Которому по барабану на свое жилье И устраивать какой-то трешак для соседей То есть никто не застрахован, да? даже центр города от этого не застрахован Но вопрос в том, что здесь вероятность Этого повышается, когда ты делаешь Три там, камеры и комнаты По 20 квадратов их, Они, кстати, очень хорошо выкуплены сейчас там По постаику, да, значит, скорее всего, это арендаторы, вот. которые вложили свои деньги и будут сдавать их посуточно. Вполне вероятно, подо что использовать квартиру посуточно, не знаю, но в целом как бы вот эта опасность она существует и вероятность ее выше, потому что это 27 этажей и вот такой нарезки этажа. И на этаже сколько таких студий? 4, 3, ну, В общем, достаточно много здесь, как бы. Но ну, вот они в рядок идут, потом мы покажем, наверное, да, вот, ну, Да, покажем, студии. да. В общем-то не, не самый хороший семейный формат проживания скажем так ну а все-таки по сути своей что это какого как бы ты классифицировал это жилье какого класса какого уровня этот жилой комплекс эконом Комфорт бизнес. Я не люблю сегментацию на эконом комфорт бизнес, но если говорить про то, что я увидел в с пятью квартирами, на этаже, это же комфорт минус или комфорт плюс или комфорт. То, что с нарезкой там, на отдалении стоит с 17 квартирами, это же эконом плюс может быть за счет того, что твор и так далее. Но опять же, ведь все зависит от того, как это будет реализовано. Я еще раз говорю, то есть у Атома был там пример ЖК Булгаков, да, который на визе реализовывался под центральный стадион. Но это же трешак. То есть там тоже, наверное, в картинках буклетах были нарисованы красивые деревья, которые. Сайт благоустройства а вместо этого ты выходил из двора и натыкался на крышу паркинга который просто черным гудроном вымазана, и ты просто типа вот у тебя там две лазилки стоит а дальше у тебя вот такая черная стена вот в этом весь атом и вот сейчас здесь нарисованы красивые деревья которые они высадят высадят на бульваре который вроде как позиционирует как пространство для жителей я предлагаю людям запомнить эту картинку вот эту картинку и посмотреть как что будет в двадцать году в конце а ты предполагаешь что атом может не выполнить своих обещаний и просто по-другому сделать ну представь обещаний Атома с расхождением реальностью их достаточно. Возьмем мост на ЖК просторы, да? многострадальный. Как бы обещать не значит жениться, это нормальный тренд. Тем более, когда у тебя есть сильный административный ресурс, и потом это можно там, замять на уровне СМИ, замять на уровне администрации, которая тебе ничего не предъявляет. Я сам строил дома Атома на Мехренцова-Ванцовского. Мы там укладывали временную дорожную, дорогу из сплит, и она простояла еще все время, что я потом уже риэлтором стал, короче, там топила и так далее, пока, короче, это вышло на... нет ничего более постоянного, чем временное. И вот здесь то же самое, здесь можно посадить не готовые крупномеры деревья, да, чтобы бульвар выглядел не бульваром, а вот такую сенькую травинку, которая будет прорастать лет через 10, возможно, она будет выглядеть так. Но ну, дай бог, то есть я вот как бы в случае с Атомом, видя проект «Народные кварталы», видя, как они пытаются следовать современным трендам, надеюсь на лучшее но там, фидбэк застройщика говорит нам, ну вернее бэкстейдж или как это называется, говорит нам о том, что ну бывает всякое. У застройщика есть определенные как бы, это обязательства, которые они на себя вроде как публично брали, но при этом не торопятся исполнять, когда квартиры проданы Точка. в общем дорогие друзья судите сами решайте сами как говорится а паша говорит о том что есть риск того что будет не совсем так как заявлено в буклете но мы картиночку запомнили, так что потом будет возможность сравнить. Правда, не факт, что вам потом удастся вернуть деньги или что-то там еще. По планировкам я буду снимать отдельные обзоры, но пока я предлагаю на этом завершить. От вас я жду комментариев. Пишите, пожалуйста, какие вопросы вас интересуют конкретно по этому жилому комплексу. Все на этом, друзья. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки колокольчик там еще вроде какой-то надо нажать там что-то да, говорят уведомляет о чем-то всем спасибо пока